Покажи руки. так ты себя хорошо вел, я тебе дам шанс на освобождение. Я сейчас приду в комнату, взвожу все руки. У тебя будет одна минута, чтобы выполнить условия новогоднего разрушения. Тебе понятно? У вопрос. вопрос. Можно в снять? Ладно, можно. Это ссылка дурень. Поздравляю, ты выполнил все условия за то, что ты ошибся первую ссылку, и ты все ну, равно смысле, а? А? А что, что? А? А?